В прошлом году наш бюджет составил 100 миллионов. Откуда у тебя деньги? Мне сейчас трудно ответить на этот вопрос. Поворот в твоей жизни. Моя дочь показывала мне ролики Алексея Навального. А как твоя семья реагирует? Они думают, что они выполняют какую-то миссию. А что ты знаешь про Беглова? На самом деле, есть, оказывается, травматологи разные. Мы не очень часто встречаемся, но мы часто обсуждаем вопросы в чате. Наташа, что ты делала на акции такого, что тебе сломали руку? Я просто стояла в первых рядах нашей колонны, и на меня пошли э, силовики. Они меня толкнули, посадили в автозак и отвезли в отдел полиции. После этого меня повезли э, в больницу, и со мной везде был рядом конвой. Mm -hmm. Это было три человека. И со мной они заходили везде, и в кабинет рентгена, и в кабинет, где мне клали гипс. То есть я была всегда под присмотром сотрудников полиции. После больницы что произошло? Они повезли тебя куда-то в следующую инстанцию? А после больницы меня привезли обратно в отдел полиции. И в общей сложности меня продержали порядка шести часов. И только после 6 часов отпустили без составления протокола. Я удивлена, что когда я с ними общаюсь, они думают, что они выполняют какую-то миссию. То есть у них, по-моему, нет никакого даже доли сомнения, что они делают что-то неправильно. У меня нет никакого объяснения, и я искренне не понимаю, почему сотрудник полиции может толкнуть женщину с такой силой, что она может получить травму. Я не понимаю, почему сотрудники полиции могут избивать людей, которых там, они пытаются задержать. Поэтому у меня нет вообще никакого объяснения, почему они поступают именно таким образом. А как твоя семья реагирует на задержание? На то, что ты идешь на митинг? Поддерживают ли они тебя? Они тоже против коррупции, против лжи, которая сейчас происходит. Но то, что я хожу на митинги, не все меня поддерживают. Что сказали твои родные? Ты пришла домой, у тебя там гипс, сломанная рука. Какая была первая реакция? Ну, родные, конечно, переживают за меня. Мой муж, мой ребенок, они, естественно, переживают за мое здоровье. Хорошо, что меня силовики не оставили инвалидом, то есть у меня просто была сломана, сломана рука. Родители точно так же меня поддерживают, то есть все за меня переживают. Тебе не страшно, что а, сломанная рука – это меньший зол, который может произойти? Да, я благодарю тот день, что меня не оставили инвалидом. А, но я просто для себя приняла решение, что по-другому я просто жить не могу, я буду этим заниматься. А ты не переживаешь за своих родных, то, что каких-то членов твоей семьи тоже могут за ними следить или напредить каким-то образом? Конечно, я переживаю, но я больше переживаю за то, что ждет нас в будущем, за то, что ждет в будущем моего ребенка, меня и всех остальных членов моей семьи. А каким было твое детство? Как ты его помнишь? Я родилась в Ленинграде и жила до 7 лет на Петроградской стороне. Позже мы переехали в район, где я сейчас живу. Это рядом с метро Лесная. Мое детство все прошло на Петроградской. У вас есть дочь? У меня есть муж, и у меня есть ребенок. Расскажи поподробнее. У тебя дочь? Сколько ей лет? Где она сейчас учится? Моей дочери 19 лет. Она умница, красавица, учится в педагогическом колледже. Она не ходит с тобой на митинги? Она совершеннолетняя, в принципе, может и без сопровождения посещать. На какие-то митинги она ходила вместе со мной. 1 мая она была вместе со мной, и ее тоже задержали. Только она попала в другой автозак и ее отвезли в другой отдел полиции. Ее уже осудили по той же статье 20.2, часть 5 и сейчас она подала заявление на апелляцию. Угу. Ее это тоже не пугает, она продолжает активную политическую деятельность. Конечно, поменьше, чем у тебя, но тем не менее. Когда я ее спросила о том, что будет ли задержание как-то скажется на ее отношении к митингу, она сказала, что она теперь будет ходить на все митинги, какие будут в нашем городе. То есть у нее такой более сильный стал протест, чем раньше. На самом деле, той деятельностью, которой занимаюсь я сейчас, отчасти вообще меня познакомил мой ребенок. То есть, э, моя дочь показывала мне ролики Алексея Навального. Она откуда узнала о них? Не знаю, она были продвинутой пользователь YouTube, наверное. Ей что-то было интересно, я уже сейчас не могу вспомнить, какой ролик она мне показывала, но она мне говорила, да, вот, посмотри, это интересно. Ты смотрела все расследования, Алексея? Какое самое запоминающееся для тебя было? самый яркий фильм он нам не Димон, то есть это самое яркое расследование, которое произвело на меня впечатление. Я, конечно, понимала о том, что наши чиновники, они коррупционеры, и, но я не думала, что у Медведева настолько большая Состояние, недвижимости и такое большое состояние. Почему ты сейчас не в гипсе? А, у меня гипс был три дня. Но на самом деле, есть, оказывается, травматологи разные. А, первый врач, который мне поставил диагноз, он меня перебинтовал полностью гипсом. То есть у меня была сбинтована рука, грудь, спина. То есть я вся была в гипсе. Конечно, медицина у нас отвратительного качества. И 3 мая мне попался хороший врач-травматолог, он молодой, он сказал, что этот гипс нужно снять. И он мне одел специальный бандаж. В этом бандаже я ходила больше трех недель, то есть рука была постоянно зафиксирована. Но сейчас я даже не могу нормально двигать рукой, то есть ну, я хожу без бандажа, но рукой я не все могу делать. Но это определенный дискомфорт. В жизни Да, конечно, я не могу ничего дома приготовить, я не могу нормально убраться в квартире. Каким образом ты добиваешься компенсации за нанесенный тебе ущерб? Первый же день, 1 мая, я написала заявление в тот отдел полиции, где я была как задержанная. У меня есть курс то есть по нему я буду, ну, получу обязательно ответ. И также я обратилась в Следственный комитет. То есть жду сейчас, что мне ответит Следственный комитет. И адвокат мне сказал, что после этого уже мы будем думать, куда обращаться дальше. А ты задавалась таким вопросом, зачем тебе все это нужно? Зачем отстаивать свою политическую позицию? Зачем выходить на митинг, например, 1 мая? И так как у тебя, например, у тебя ущерб, физически. После этого, может быть, ты жалела или думала, зачем я туда пошла? Нет, я то, что я столкнулась с тем, как со мной обошлись сотрудники полиции, я, конечно, в шоке и разочарована. Это не конкретный сотрудник меня оттолкнул, не конкретный сотрудник нанес мне травму. Это нанесла травма вся система, которая сейчас работает, которая сейчас у власти. Я все равно буду ходить на митинги. Я считаю, что это возможность выразить свою точку зрения по каким-либо вопросам. Ты сказала про то, что по-другому ты жить не можешь. А как ты живешь сейчас? А, раньше я, может быть, не обращала на какие-то проблемы внимания. Не, не занималась этими проблемами. А сейчас я не могу пройти мимо этого, потому что это меня касается. И вообще вся жизнь в округе, которая происходит, мне сейчас стало более интересно, чем раньше. То есть я знаю о каких-то проблемах, на которые я не концентрировала свое внимание, но жители мои, они мне сказали, что это важно. Может ли политическая деятельность отвлекать от основной работы? А в данный момент нет, не может. А после? Как ты себе представляешь жизнь? Тут на самом деле, если наша команда пройдет в муниципальный совет, и если на первом заседании мы решим, что один из нас будет заниматься этой деятельностью как основной работой, значит, этот человек будет трудиться в нашем округе каждый день в пятидневку. Все остальные могут эту работу совмещать. Я не знаю, кто из нас будет главой нашего муниципального округа. Тебе бы хотело быть, хотелось быть лидером в муниципалитете? Да, я хотела бы победить на этих выборах. И я хотела бы, чтобы при первом заседании наш муниципальный совет решил меня выбрать главой нашего муниципального округа. И я лучше, чем госпожа Карфополицкая. А у тебя сейчас какая основная работа? Я работаю бухгалтером. Я веду бухгалтерский учет небольших организаций. Ты любишь свою работу? Я обожаю свою работу. Ты помнишь тот момент, тот поворот в твоей жизни, когда ты изменилась? Когда ты начала задумываться о том, что происходит сейчас в стране? А, такой самый яркий, переломный момент я, наверное, не смогу сейчас вспомнить, но я читала труды Немцова. Его... Там, доклады, и после смерти Немцова а это было ну, отрезвляюще для меня, я увидела, что действительно в нашей стране что-то происходит не то. После этого я первый раз вышла на митинг, когда я посмотрела фильм «Он нам не делан», и после я начала ходить на все митинги по многим вопросам, в том числе я ходила на митинге по сохранению зеленых зон в нашем городе, по уплотнительной застройке. А, то есть я начала интересоваться и проблемами, которые сейчас есть в городе. Расскажи, какие основные проблемы в твоем округе? Я даже не знаю, какие проблемы можно назвать основными. А те проблемы, которые очень сильно касаются меня и мне хотелось бы заниматься в моем округе или помочь хотя бы жителям решить эту проблему, это то, что у нас очень маленькая детская поликлиника. То есть наши дети со всего нашего муниципального округа ходят в очень маленькое помещение и там принимают только педиатры. Все остальные специалисты, а также анализы детей возят в другой муниципальный округ, и та поликлиника, она очень неудобно расположена. Или нашим жителям приходится ходить через парк в техническую академию, или там на нескольких транспортах добираться до этой поликлиники. Я считаю, что эта проблема очень большая, и ее нужно решать. Вот мы сейчас с жителями пытаемся решить этот вопрос. Еще в нашем округе на сегодняшний момент мы... Прочитали большое количество контрактов, которые именно заказчиком являются наши муниципалы. Мы выявили там большие нарушения, и также видим, что на месте, где должно было сделано благоустройство по факту практически ничего не поменялось и не произошло. То есть деньги потрачены, а благоустройство никакого жителей не видят. То есть одну горку сменили просто на другую. Или, вот, например, у нас сделали благоустройство по одному адресу, где в прошлом году сделали футбольное поле, но там есть такая проблема, что Ограждение, которое стоит рядом с этим футбольным полем, оно не рассчитано на то, чтобы дети играли в мяч. То есть ну, на этом поле можно играть в бомбинтон, но никак не в футбол. Вот такие у нас есть проблемы, и мы пытаемся их решить, то есть чтобы наши муниципалы где-то исправляли свои ошибки, недочеты вот, при благоустройстве. Вот. Ну и также уделяли какие-то, ну, решали какие-то другие вопросы, как, например, у нас есть проблемы с выголом собак. Но наши муниципалы не хотят решать этого ничего. То есть они стараются избегать встреч с жителями. Угу. А вы видите проблему? Ваши дальнейшие действия? <соцед mean> Я по любому вопросу звоню в муниципальный округ. То есть, если я вижу какую-то проблему в моем округе, я первым звоню им и спрашиваю, что делать. Как правило, они говорят, что это не входит в их компетенцию решения этого вопроса. Вот. Ну и мы уже обращаемся дальше в какие-то, в администрацию Выборг, Выборгского района, также пишем губернатору или в какие-то комитеты ответ, ну, вопросы. И это приносит пользу? То есть на данный момент есть какие-то результаты положительные по изменению? Какие-то вопросы у нас решены, но это совсем какие-то маленькие проблемы. А большие проблемы нет, приходят только отписки. Расскажи о своей компании, откуда у тебя деньги? Я услышала хорошую идею о том, что можно попросить у своих избирателей донаты, и я попросила, чтобы мне люди присылали деньги для того, чтобы я распечатала объявления о нашей группе. Я распечатала две тысячи объявлений, и сейчас мы их размещаем по нашему округу. Как тебя может поддержать любой человек, который живет в твоем округе или живет в твоем городе? Ну, первое, что может сделать житель, это сказать просто, что именно, чем хочет он помочь, потому что у нас есть несколько вопросов, которые мы решаем, можно просто присоединиться к одной из инициативной группы по какому-то вопросу. И ну, недавно я собирала деньги на листовки по нашему округу. не знаю, возможно, потребуется еще какая-то помощь. И как много сторонников у тебя на данный момент? Группу, которую развиваем мы, составляет сейчас ВКонтакте порядка 600 человек. Люди, с кем мы общаемся постоянно в чате, это где-то 30 таких сильных сторонников наших, которые постоянно генерят какие-то идеи, какие-то проблемы выносят на обсуждения. То есть 30 человек, которые помогают нашей команде. А вообще, как ты с муниципальными депутатами, кандидатами в депутаты общаешься? У вас есть какие-то собрания, в которых вы обсуждаете текущие проблемы, какие-то свои действия по поводу округа? Сейчас у нас есть небольшая команда, которые люди собираются выдвигаться, муниципальные депутаты по нашему округу, но мы пока еще не все определились, кто именно хочет выдвигаться. Но, тем не менее, это нам не мешает встречаться и мы постоянно решаем, как сделать лучше там, по решению каких-то вопросов, проблем, обсуждаем, какие действия нам делать для того, чтобы развивать нашу группу и чтобы жители присоединялись к нам. Мы не очень часто встречаемся, но мы часто обсуждаем вопросы в чате, в Телеграме. Если мы победим, то мы будем открыты и все вопросы выносить на обсуждение наших жителей. А ты уверена, что ты соберешь достаточное количество подписей, а в последующем уже голосов? А, Какая мы... у тебя стратегия? Или тактика сейчас. Мы, конечно, конкретно. понимаем, что а, у нас а, очень мало ресурсов, у нас не хватает людей, не хватает а, финансовой возможности реализовать все, что мы хотим, но мы будем пытаться, и а, я надеюсь, что мы сможем а, набрать нужное количество голосов, чтобы мы попали в муниципальный совет. У нас есть уже небольшие такие подсчеты, как именно это сделать. То есть мы там расписали, какое количество квартир мы должны пройти, как именно нам это сделать. Я думаю, что у нас все получится. Самое главное, это чтобы нас зарегистрировали в нашей избирательной комиссии муниципального округа, наши кандидатуры. Давай поговорим по конкретнее о текущей ситуации в стране. Ты ходишь на протестные митинги, в соцсетях заявляешь о том, что ты против действующей власти. Почему бы просто не уехать из страны, из округа, из города? Почему я должна уезжать? Пусть эти люди уезжают отсюда. Это моя страна, и это мой город, здесь мои родные, друзья, здесь есть места, которые для меня дорогие. Я не хочу уезжать из России. Но у тебя никогда не было мысли, когда ты путешествуешь, все равно идет какое-то сравнение с Россией, что там что-то лучше, у нас что-то хуже. У тебя вот идет такое в голове сравнение? Да, я была в других странах, я вижу чистые города, мне нравятся люди, которые там встречаются, то есть на их лицах, они счастливы. Я хочу, чтобы в нашей стране было точно так же, чтобы было все в порядке, нормальная медицина, будущее у наших детей, чтобы было нормальное образование. Хочу точно так же, как в других странах. Ты на прошлые выборы ходила, голосовала за кого-то? Выборы, которые были в 18-м да, году? Да, в 18-го года. Нет, я не э, голосовала, потому что... Те кандидаты, которые были в бюллетене, я ни одному из них не могу отдать свое предпочтение. Поэтому на этих выборах я просто была наблюдателем. И я наблюдала на одном из избирательных участков, как проходят выборы. В сентябре пройдут выборы губернатора в том числе. За кого ты будешь голосовать? Я не совсем сейчас понимаю, какие будут кандидаты в бюллетене, поэтому мне сейчас трудно ответить на этот вопрос, но я сама хотела бы голосовать за независимого кандидата. Я знаю одного из них, это Красимер Вранский. Что ты знаешь про Беглова? Он для тебя кто? Антигерой или кто-то еще? Твое отношение к нему и к его деятельности сейчас? Беглов — это... Его посадил Путин. Ничего хорошего для города он не сделает. На сегодняшний момент жители моего муниципального округа об этом знают, потому что были некоторые вопросы, которые мы написали, обращение к Беглову, но он спустил эти вопросы в администрацию Выборгского района. И из администрации нам пришли просто отписки. Поэтому ни он, ни его помощники в лице глав районов города, они ничего не смогут сделать. Город не изменится в лучшую сторону. У тебя есть четкий план, как выиграть выборы в сентябре? Мне бы хотелось, чтобы жители не оставались равнодушными и пришли на выборы муниципальные и проголосовали за нас. Мне хочется также, чтобы люди регистрировались на сайте «Умное голосование», потому что это единственная возможность убрать «Единую Россию» из муниципальных округов. У тебя сейчас есть возможность обратиться к сотрудникам полиции, которые тебя содержали к муниципальным депутатам, к самому Беглову? Там мне нечем сказать, они трусы и Ты злишься на них? Сейчас, спустя какое-то время, когда уже стало легче. Я не злюсь, я чувствую себя беспомощной. Что ты можешь сказать тем людям, которые сомневаются? Стоит ли идти в муниципальные депутаты или нет? Стоит ли принимать участие в выборах? Мне кажется, что если человек хочет изменить свой округ, то ему нужно выдвигаться в муниципальные депутаты. А в этой работе нет ничего сложного. Это не будет занимать большое количество времени. Но возможность заменить тех, кто сейчас есть у власти, это большой шанс повлиять на развитие нашего округа. И я считаю, что если кто-то хочет и раздумывает, то ему необходимо просто регистрироваться на сайте умного голосования и выдвигать свою кандидатуру в качестве кандидата в депутаты. Депутата моего муниципального округа, госпоже Карфополицкой Наталье Васильевне, мне бы хотелось сказать одну единственную вещь. Сколько можно сидеть в этом кресле и обкрадывать наш муниципальный округ Главная задача муниципального депутата – это распределение бюджета нашего. В прошлом году наш бюджет составил 100 миллионов, в этом году он составил 130 миллионов. И я читаю дальше контракты, я вижу, что они в прошлом году пилили бюджет, и в этом году они продолжают пилить его дальше. Я хочу, чтобы 8 сентября жители пришли на выборы и проголосовали за новую команду которая будет работать открыто и честно. И только тогда наш муниципальный бюджет он будет распределяться правильно, и мы увидим изменения в нашем районе. Я надеюсь на то, что жители поддержат меня, и мы можем все вместе изменить жизнь и благоустройство нашего округа. Большое спасибо, что пришла, что поделилась с нами своей историей. Я желаю тебе удачи на выборах. Естественно, мы будем наблюдать и следить за твоей историей дальше. Удачи. Спасибо вам большое.